Добрый день дорогие друзья! И снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы с вами продолжаем расписывать наш букет в жестовской росписи. Итак, осенний букет мы начинаем с росписи голубых цветов, пятилистников. Взяли ультрамарин синий и начинаем белщей кистью наносить денежку. После чего мы берем зеленый веридонку и накладываем на каждый лист тенежку. Также проделываем и с рябиной и калины красными оттенками, кроплаками После чего возвращаемся к нашим синим цветам, выбираем оттенок более светлый, добавляем белого. И начинаем делать прокладку. После прокладки мы делаем бликовку, высветляем самые светлые части, ну, ближние моменты к центру букета на каждом цветке. После чего мы переходим к листьям и чем больше оттенков в вашем букете листьев вы покажете, тем будет более богаче смотреться ваш букет. Значит, теплые, холодные оттенки мы прокладываем ими листья прокладка после чего делаем сразу бликовку перистыми движениями наносим на листья блики самые ближние места к центру букета оставляя середину после чего мы переходим к нашим ягодам и делаем прокладку Значит, здесь рябина и калина. Рябину прокладываем оранжеватым оттенком, красноватым, а калину прокладываем более таком сиреневым оттенком. Вот. Каждый, каждую ягодку. После чего мы переходим к следующему этапу, который называется блековка. Мы бликуем верхнюю часть нашего наших ягод оранжевато-желтоватым оттенком, как бы высветляя верхнюю часть, а нижнюю часть голубоватая беловатым оттенком. Мы только полосочкой показываем и растушевываем ягодки. После чего, как мы справились с бликовкой, мы берем тонкую кисть и коричневательно-зеленоватым оттенком подводим к каждой ягодке стебелечек. Делаем веточки, за которые держатся ягодки. Все это идет от центра букета. Вот, подводим. И все букет наш готов. Спасибо! Вам за внимание. С вами была Куликова Анастасия. Подписывайтесь на канал. Получайте обновления. До новых встреч!